Всем привет, дорогие друзья, это срочное включение, у нас трофейная лига закончилась, и сколько же мне дадут? У меня было на тот момент 48 тысяч, и этот сезон длился 2 месяца, прикиньте, два месяца целых людей пушили, и Хура, если вы знаете такого игрока, который сейчас на данном моменте а, побил рекорд мировой в Бралстарсе, 80 тысяч кубков он поднял, я был в шоке просто, а я 48, просто в два раза больше, это просто с ума сойти. Итак, нам залетает последний баст, 10 220 очков, и еще конец лиги, Nice. обязательно потратим, и будет супер. Кстати, у нас сейчас будут мега ящики. нам нужно будет их открыть, но перед началом давайте мы поиграем в игру Brawl Stars, ну как же без каточки. Я хочу на Байроне выиграть а, квестик, выполнить, и... Не знаю, посражаться. Я играю с рандомами, кстати говоря. Мортис и... Как он? И... Гриф. Да, Гриф. Вот против нас Стара, Макс и... Рикошет. Ну, не знаю, неплохо. В принципе, я мидер. Вот. Мортис, как всегда, не может выиграть э, Тару. что немножко странно, конечно. Вот. Здесь он просто подставляется под все пули. Я пытаюсь помочь ему хилю. Вот, здесь еще стреляю, пронзаю, так сказать, по Таре. Не успел подхилить и братишку. Саню. Так, справа Тара, кстати говоря, попадают две тычки. Ну, давай, умирай. Иди сюда. На, сюда. Она, кстати говоря, могла ульту кинуть, и меня бы убили. Так, помог с три тычки, нифига. Еще дизлайк отправляет. Ну, все, хана тебе. А как у меня ульта не кинулась? Стоп. Блин, что Мортис делает? Окей, я сейчас его подхилю. Бас пока живет. Наконец-то Мортис полетел. Убивает сразу же Макс. Красава, я его пытаюсь хилить. Нормально затягивает. Еще плюс. Ульта и... Подождите, это победа-ка? Ниф... Нифига, мы практически проигрывали, но сейчас в наших руках победа. 12 секунд. Вторая ульта. Морси, залети, пожалуйста, на нее. Найс. <laughs> это, это победа, ребята. Крикошет и Макс ничего не сделают. И думаю, еще у нас хил есть. Даймс. Сюда. Фу. Найс. Выполнили квестики первую И погнали. Подкрываем мега ящик первый. Может, ничего не падает. Второй. Шесть предметов. Это что-то сейчас выпадет. Сто процентов. И это пассивка на Гаса. Зазнасила. Найс. Супер, это последняя, кстати говоря, пассив, которая была на моем аккаунте, доступная, не выпавшая Это супер И последний большой ящик Все это купил для того, чтобы прокачивать свой аккаунт Мне совсем немного осталось, чтобы прокачаться до конца И давайте потратим все очки силы под конец видосика Я хочу, ой, не очки силы, а монеты клуба на очки силы У меня осталось буквально 19 бравлеров и 17... или 17 Нет, подождите 20. Я уже не помню. Короче, очень мало осталось бравлеров по очкам сил, которых нужно добить. Вот. Я думаю, этот сезон, если я прокачаю... Э, и еще плюс большие ящики там у меня на прошлом сезоне остались. Я думаю, я в этом сезоне прокачаю свой аккаунт до фула. Именно по одиннадцатым силам. Так что обязательно следи за моим, как бы, аккаунтом. Подписывайся на канал, ставь лайкосик. И следи, как бы я стараюсь для тебя. Итак, у нас, кстати говоря, на фоне прокачка идет, что я могу сказать. Добиваем розу теперь. У нас остается 682. Две монетки. Ну смотри, у нас есть еще пенни, который на одиннадцатую силу, мне кажется, 100% пойдет. не мощный, тем более у него скинчик есть, бралпас, А этот бралпас я, наверное, пропущу, потому что у меня не хватит гемов. Вообще печалька. 30 гемов у меня, и я не смогу купить бралпас, Печально. Завтра, кстати говоря, выходит испытание, так что обязательно следи. Я завтра буду играть с рандомами, надеюсь. И затащу каточку. Так, ну здесь, что, просто... Добьем Спраута давайте. И на кого-нибудь. На Лолу, наверное. Потому что она 11-й вообще имба. Вот и все. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на канал. Всем удачи, всем пока.